Мать может любить одного ребенка больше, другого меньше. Нельзя ожидать, чтобы она любила всех детей абсолютно одинаково. Это невозможно. Дети очень восприимчивы. Они сразу видят, что кого-то любят больше, кого-то любят меньше. Они знают, как бы мать ни притворялась, что любит всех одинаково. Это только видимость. Так возникает внутренний конфликт, борьба амбиций. Все дети разные. У кого-то есть талант к музыке, у кого-то его нет. У кого-то есть способности к математике, у кого-то их нет. Один ребенок физически красивее другого, или может быть у него больше психологического обаяния, а другому его не достает. Возникает больше и больше проблем. А нас учит быть вежливыми, никогда не вести себя искренне. Если бы детей учили быть искренними, они поссорились бы один раз и забыли навсегда, и всякие ссоры бы прекратились. Они бы рассердились друг на друга, подрались, сказали бы что-нибудь обидное, но потом все было бы забыто, потому что дети очень легко избавляются от ненужного. Если они сердятся, они сердятся с таким жаром, будто извергается вулкан, но через секунду они уже держатся за руки, как ни в чем не бывало. Дети очень просты, и часто эту простоту им запрещают. Им верят хорошо себя вести, чего бы то ни стоило. Им запрещают сердиться друг на друга. Ведь это твоя сестра, это твой брат, разве можно на него сердиться? Все эти случаи, гнев, ревность и тысячи одна рана продолжают накапливаться. Но если вы можете оставаться лицом к лицу в подлинном гневе и ревности, если вы можете раз поссориться и покончить с этими чувствами, возникнут глубокие любовь и сострадания, и они будут настоящие.